Добрый день, уважаемые дамы и господа! С вами я, Михайлов Сергей. Сегодня мне выпал редкий шанс, уникальная возможность взять интересное интервью, которое я и хочу предложить вашему вниманию. Сегодня мне отвечает на вопросы яркая личность, преуспевающая бизнес-леди, которая достигла больших результатов в сфере бизнеса и предпринимательства. Итак, встречайте, Нина Шнайдер бизнес-тренер, эксперт по оптимизации и автоматизации интернет-бизнеса, автор блога «Эффективный цифровой маркетинг» и «Мастер технических аспектов цифрового маркетинга», а также лидер одной из крупнейших международных MLM-компаний, а также автор различных курсов и вебинаров по развитию бизнеса. Нина, добрый день! Добрый день, Сергей! Напомню, что наша сегодняшняя встреча с Ниной проходит в рамках грядущего с 19 по 24 мая онлайн-конференции «Взрывные методы интернет-продаж». Уникальность данной конференции в том, что на ней будут выступать и делиться своими знаниями такие известные и успешные люди, как Всеволод Татаринов, Руслав Планджиев, Владимир Кеприянов, Елена Терещенко, Ольга Трошина, Наталья Теленкова и многие-многие другие. Столько звезд, столько знаний и все это в одном месте. Без всякого сомнения, это главное событие первой половины 2014 года. Последние тенденции, современные методы, все самое важное в сфере продажи вы, уважаемые дамы и господа, сможете узнать совершенно бесплатно на нашей уникальной конференции. Итак, переходите по ссылке, регистрируйтесь и становитесь участником этого грандиозного события. А тем временем у меня первый вопрос к Нине. Нина, вы являетесь участником конференции «Взрывные методы интернет-продаж». Нам очень интересно побольше узнать о вас. Скажите, с чего начинается ваш путь в бизнесе и как давно это было? Мой путь в бизнес начался с желания как-то автоматизировать весь мой MLM-бизнес посредством интернета. И чем больше я узнавала, тем больше было мое желание и стремление познавать новое и расти. С этой целью я обучалась у таких известных бизнесменов, как Тарас Сила, Наталья Шевченко, Андрей Цыганков. Далее мой интерес продолжал увеличиваться вместе с моими знаниями. Так MLM бизнес ушел уже на задний план, стал уже просто частью моей бизнес-системы. В данный момент я продолжаю обучение у легендарного бизнес-тренера Всеволода Татаринова. Это, конечно же, великий наставник, и я ни на минуту никогда не пожалею, что попала к Севолду, Что прошла практически уже обучение в его группе по подготовке бизнес-тренеров в Платину. Приобрела ценнейшие знания, позволившие мне практически за полгода иметь стабильно развивающийся бизнес. Я очень благодарна Всеволоду и всем, кто делился со мной своими знаниями и опытом. Все, что я знаю и умею на сегодняшний день в области цифрового маркетинга – это заслуга просто великих мастеров. Ну и моя, конечно. А когда знания накапливаются, они просятся наружу. Появляется огромное желание делиться своими знаниями, своим опытом с людьми. Передать то, чему ты научился сам, что знаешь, что умеешь и что имеешь. Нина, у вас действительно очень много знаний и опыта. Скажите нам, пожалуйста, что вы считаете самым главным для достижения успеха? Желание, уверенность в себе и стремление. Все всегда начинается с желания. А еще в человеке должна быть жилка достигаемости. Не просто тупой упертости, а именно достигаемости. То есть присутствие навыка достигать. И когда есть желание, уверенность, в своих силах, в себе, как в эксперте, в своей области, и плюс великое стремление достигнуть желаемой и правильно поставленной цели и не свернуть с пути, пока ты ее не достигнешь, это, конечно же, прямой путь к успеху. Начинать надо с малого. Достиг результата, двигайся дальше. И так во всем. Нина, ну и в продолжение вопроса. А что вы считаете важным для роста в бизнесе? В первую очередь, я считаю, это любить свое дело. Любить то, что ты делаешь, то, чем ты занимаешься. Тогда будет и стремление, и желание что-то делать. И, конечно же, азарт. Когда появляется какой-то драйв от процесса, я соглашусь с Биллом Гейтсом, но только с первой частью его высказывания, что бизнес – это увлекательная игра, в которой максимум азарта. Вот тут я останавливаюсь. Действительно, бизнес так увлекает, что появляется даже азарт. Порой интерес тебя так захватывает, что забываешь и про отдых. Бывают моменты, когда ты весь полностью увлечен процессом и не замечаешь, как прилетел день. Поэтому важной и неотъемлемой частью успешного бизнеса я считаю также и планирование. Правильное распределение собственной энергии по всем пяти жизненным сегментам. Никогда не нужно забывать про отдых. Я знаю цену этой забывчивости, к сожалению. Сейчас бизнес для меня – это мое любимое дело. И хобби, и моя работа – все сочетаемо в одном слове. И мне это нравится. И, естественно, учиться, приобретать новые знания и применять их на практике. То есть действовать. Споткнулся, встань и иди дальше. Без действий не будет результата. И это основное правило любого бизнеса. Спасибо вам, Нина, за очень интересные и содержательные ответы. Благодарю вас, Сергей. Мне было очень приятно. Желаю вам и всем успехов и процветания бизнеса. К сожалению, регламент не позволяет нам большего, а нам очень хотелось бы побольше получить от вас, Нина, полезной информации. Но к радости такая возможность будет у всех, кто зарегистрируется и примет участие в конференции «Взрывные методы интернет-продаж», которая пройдет, я напоминаю, с 19 по 24 мая. Не пропустите эту уникальную возможность. Кстати, Нина, тема вашего выступления. Тема моего выступления на конференции это лидогенерация в продажах эффективные методы привлечения клиентов. Будут раскрыты такие темы как преимущество лидогенерации, цифровые каналы коммуникации, целенаправленный интернет маркетинг, трафик и способы поиска клиентов и качество целевой страницы. Приглашаю всех. Спасибо вам Нина. Мы прощаемся с вами, но ненадолго, так как встретимся уже на конференции. Итак, до встречи на этом грандиозном событии.